Введение себя в состояние а, первопричины, удаление первопричины, каким образом это все использовать, и как это все происходит, очень несложно. Скажите себе предварительно такие слова. Первое, скажите, я отпускаю свои болезни в момент начала их. И начинайте считать от своего возраста и до ноля. Когда вы дойдете до ноля, произнесите, я увеличиваю здоровье, произвожу трансформацию своего тела и выздоравливаю. И начинаете считать от ноля и до своего возраста. Делайте это в абсолютном расслабленном состоянии, можно это делать перед сном с закрытыми глазами. Данный метод эффективен, проверено работает хорошо, от чего зависит зависит, наверное, от э, возможности человеком расслабиться. То есть может ли человек расслабиться до конца, может ли он впасть в состояние такого транса, наверное, немножко.